Так, я появился. Всем привет, друзья, с вами Страйки Чета вновь Dead by the Light. Для тех, кто здесь впервые на это видео зашел, те, кто вообще не знает, что это за игра, вкратце объясню. Наша задача починить 5 генераторов и выбраться через ворота. За нами охотится убийца, который должен нас повесить на вот эти крюки. Ну что, я как бы это, почти починил генератор, мне осталось буквально половина и, ну, уже меньше, ну и все будет заебись. Главное, чтобы не пришел маньяк и не дал мне пиздюлей за то, что я починю генератор Один генератор уже починили, это очень хорошо Если мне ничто не помешает, то я тоже сейчас починю Обычно, как бывает, чинишь два генератора, все прекрасно, кажется, видел маньяка А вот остальные три очень сложно, потому что маньяк начинает ебать всех О, забудьте, что я сказал, кажется, мы сейчас починим три генератора сразу не думал, что эта катка настолько удачно начнется. Осталось починить два генератора. Это, это хорошо. Все. Прекрасно, замечательно. Чувак открывает ворота. Ну как-то, как-то легенько. Я так маньяка и не встретил закатку. Да он и никого и не тронул. Хм, странно. Итак, товарищи, вторая катка началась. Я не знаю, почему я говорю таким даунским голосом, но мне нравится. Нет. В общем, вторая катка пошла. Первую катку мы достаточно легко прошли, легко справились. Все замечательно. Но теперь я чувствую, будет... Ой, бля, да. Будет... Полная жопа. Ах ты, сука. Не очень приятно. Это тот самый маньяк, которому нравится моему который нравится моему другу. Но не нравится мне, блядь. Особенно то, что этот хер за мной бежит. Ну, как бы да. Не очень. Нормально У меня есть шанс встать Но это хорошо О, крюк сломан Это хорошо У меня есть шанс встать У меня как раз навык есть для того, чтобы это сделать Так, давай, давай, давай Ну, Спасибо Так, хорошо Один генератор починили Это хорошо Блять, как же ненавижу этого маньяка, а Он слишком быстрый И все ага. Точно, у меня есть аптечка Могу сам себя вылечить Пойду-ка я чинить генератор Хотя Не, для начала я спасу, спасу нашего Все, погнали Ну и куда ты ушла? Ладно Нужно продолжать чинить генератор, потому что нам нужно Двоих поймали Ну как бы да Здравствуй бля. Ты чё, охерел что ли, блядь? Я нахера генератор чинил, блядь? Ну вот, видишь Слушай, дружище, как-то херово у тебя выходит Пошли быстрее со мной Чего, блядь, это чё сейчас было? Hello, my friend Давайте я сразу золотая. О, минус один, не очень весело Нужно чинить генератор А, там починим генератор, хорошо Интересно, он меня не заметит? Да как же, блядь, сейчас только и заметит меня Оу, oh, щит Мне не нравится Мне не нравится это все, блять Ёбаный рот, я мог убежать А где он? Сука, отстань от меня Приебались до меня Ну, как бы да Эх, нелегко быть дедом. Все тебя пинают, кидают. Не очень весело. Ну, спасибо. А че меня никто спасать даже не собирается? Они бегут. Не, по-моему, один просто бежит, а другой тоже бежит. Осталось починить один генератор. Я наполовину там починил один. Thank you very much. Блядь, залагало, не нравится мне это. Да твою ж мать, иди нахер! Поймаешь лох. Ну, понятно, истинный лох. Блядь, не нравится мне это все. Спасибо Мне очень приятно Ну да, как бы Ну не очень весело Сейчас надо отбиваться от Вот этой щупальцы Надеюсь, меня кто-нибудь спасет Ты че тут сидишь, блядь? Ну как бы это ну как бы да Все, это последняя попытка Если меня сейчас, сейчас поймают, мне дадут окончательно пиздюлей <связывая> Да ёб твою жмать, ты откуда там берешься, уродец? Отстань, отстань, отстань, отстань <связывая> Да блядь ну что ж так... Почему я, блядь, почему сраный дед? Что тебе дед сделал, уродец? Сука, одного деда пиздит. А все так хорошо шло. До того момента, пока меня не прикончили.